Как подойти в первый раз к девушке на улице и познакомиться? Если у тебя очень мало опыта либо совсем нет опыта в знакомствах, то конкретно эта задача она может быть для тебя очень сложной. Поэтому я предлагаю разбить ее на шаги. Если быть более точным, я расскажу тебе сейчас о трех шагах, которые позволят тебе самостоятельно с нуля в течение недели начать подходить к девушкам на улице и знакомиться. Значит, шаг первый. Есть такое очень простое классическое задание в знакомствах. Это раздавать девушкам приветы. Его суть заключается в том, чтобы ты начал, скажем так, вытаскивать себя из зоны комфорта и привыкать к тому, что ты взаимодействуешь с какими-то незнакомыми девушками, да, либо людьми. Как это задание выполняется? Вот, к примеру, ты идешь по улице, ты видишь, навстречу тебе идет девушка, которая понравилась И, кстати, это задание можно выполнять не только с теми девушками, которые тебе очень нравятся да? Потому что ты можешь потом найти себе такую отмазку, что «А, мне эта девушка не понравилась, это тоже» То есть начинать перебирать Старайся делать с девушками, которые, ну, возможно, менее привлекательны Потому что ну, тебя никто не заставляет встречаться с этой девушкой, заниматься сексом и так далее. Ты просто с ней поздороваешься. Соответственно, видишь, идет девушка приблизительно в метрах двух от тебя. И твоя задача не просто сказать ей с каменным лицом привет и пройти мимо. Твоя задача сделать так, чтобы она обратила на тебя внимание. То есть ты слегка начинаешь идти медленнее. Немного к ней поворачиваешься, смотришь ей в глаза и говоришь привет. То есть, опять же, твоя задача, чтобы она тебя заметила, чтобы ты прочувствовал вот эту реакцию девушки, какой-то э, будет какой-то создаваться дискомфорт. И вот твоя задача, этот дискомфорт через себя пропустить. Потом тебе станет более комфортно. Тебе нужно сделать так 10 раз минимум. Да, в зависимости вот от твоего уровня. То есть, если ты можешь сделать больше, ради бога, делай больше. Но я просто знаю, что для некоторых это задание тоже сложно. То есть, даже сделать один такой привет для кого-то, это очень сложная задача. Поэтому смотри по своему уровню. Но ты должен сделать не менее 10 раз. Это задание разбивается на 2 дня. Допустим, ты начинаешь с понедельника. Вот тебе нужно в понедельник минимум 5 приветов таких сделать и во вторник следующий шаг тебе нужно сделать привет с комплиментом то есть опять же разбиваем на два дня на среда четверг по минимум по пять раз а здесь задача конечно посложнее потому что когда девушка идет навстречу ты не успеешь сказать нормально комплимент да и чтобы как-то увидеть какую-то реакцию девушки то есть не нужно делать так привет классно выглядишь пошел дальше но ты так ничему не научишься то есть твоя задача Получать вот этот дискомфорт, да, пропускать его через себя, чтобы ты уже начинал к нему привыкать. Соответственно, чтобы сделать это задание качественно, тебе нужно, к примеру, девушка проходит мимо, ты разворачиваешься, идешь за ней, подходишь и говоришь ей комплимент. Опять же, это задание может быть для кого-то слишком сложным, поэтому я разобью его опять же на определенные шаги. Значит, смотри, как обычно бывает в знакомствах, ты видишь девушку, она проходит мимо, и ты хотел бы с ней познакомиться, но ты, у тебя в голове начинают возникать разные страхи, отмазки, что ты не знаешь, о чем говорить, да, ты не знаешь, как она отреагирует, там люди стоят и так далее. В общем, неважно, и ты, пока ты об этом думаешь, что просто проходишь мимо, соответственно, никакого знакомства не происходит. И чтобы такого не было, даже с выполнением этого задания у тебя будут возникать вот эти вот страхи и отмазки. Чтобы такого не было, увидел девушку, она проходит мимо, разбиваем задачу на несколько шагов. Первый шаг ⁇ это нужно остановиться. То есть ты не идешь дальше. Ты можешь продолжать думать об этом, обо всем, но твоя задача ⁇ остановиться. И, во-первых, ты не будешь отдаляться от девушки, у тебя минус одна отговорка типа что она ушла уже далеко я не буду ее догонять ты остановился и также здесь действует такой принцип что когда ты вот есть какая-то цель задача да у тебя для ее достижения достаточно ну очень важно сделать какой-то первый шаг и тогда тебе проще продвигаться да к решению какой-то определенной задачи соответственно когда ты остановился тебе уже проще будет развернуться и начать идти за девушкой и, значит, второй шаг после того, как ты остановился, ты начинаешь идти за девушкой. И здесь очень важный момент. Наш мозг нас часто пытается как-то остановить, да, уберечь от какого-то негатива, каких-то там непонятных ситуаций. Соответственно, когда ты э, захотел познакомиться с девушкой, твой мозг тебе говорит, что «слушай, ты не так выглядишь, да». Ты недостоин этой девушки, там люди на тебя посмотрят, они будут смеяться над тобой, как-то плохо реагировать. Ты не знаешь, что сказать девушке, соответственно, ты подойдешь, будешь говорить какую-то ерунду, она отреагирует на тебя, как на неадекватного какого-то парня и так далее. Твоя задача, вот мозг пытается тебя как-то обмануть, твоя задача обмануть твой мозг. То есть, каким образом? Смотри, ты остановился, ты развернулся, ты идешь за девушкой. Соответственно, ты понимаешь, ну куча разных э, отмазок сразу исчезнет. У тебя в голове появится один вопрос, что мне ей сказать. Здесь ты, соответственно, понимаешь, что тебе нужно сказать привет э, и сказать комплимент. Про то, как обмануть мозг, я чуть позже расскажу, я уже забежал наперед. Соответственно, когда ты развернулся, начинаешь идти за ней, ты знаешь, что сказать. Ты подходишь к девушке, поворачиваешься, говоришь «привет». Слушай, я тебя увидел, ты очень потрясно выглядишь, вот решил тебе об этом сказать. Нормально, девушка нормально отреагирует, скажет либо спасибо, либо скажет спасибо. Мне очень приятно, ты тоже очень хорошо выглядишь. Ну, если ты, конечно, хорошо выглядишь. И после этого ты говоришь, все, хорошего тебе дня, вечера. И уходишь. То есть твоя задача, опять же, не сказать, там, привет, классно выглядишь, и убежать. Подойти спокойно. Открыть девушку, ну то есть открыть это в терминологии означает начать общаться, да. То есть ты открываешь девушку, э, говоришь ей комплимент и дожидаешься какой-то реакции. Если она никак не реагирует, неважно, тоже говоришь, ладно, хорошего тебе вечера и уходишь дальше. И так тебе нужно сделать 10 раз, опять же, 2 дня по 5 раз минимум. И третий шаг, третий шаг. Ты делаешь это пятница суббота ты э, должен подойти к девушке сказать ей комплимент и в зависимости от ее реакции смотреть продолжать тебе общаться либо нет то есть э, смотри если ты это про то как обмануть свой мозг то есть если ты начинаешь, если ты говоришь себе, что я сейчас подойду и к ней познакомлюсь, все, мозг начинает выдавать тебе разные страхи и так далее, начинает тебя останавливать. Чтобы такого не было, ты говоришь себе, «Окей, я подойду сейчас к ней и скажу привет с комплиментом. Я это делал, адекватно реагирует, все нормально». И ты начинаешь идти к девушке, подходишь, говоришь ей привет, говоришь комплимент, и в зависимости от ее реакции ты начинаешь э, смотреть, общаться тебе с ней, либо нет. Э, как показывает практика, многие, практически все девушки адекватные, хорошо на это реагируют. Соответственно, она тебе говорит спасибо, ты тоже очень классно выглядишь. И дальше ты переводишь это в формат знакомства. Для начала тебе не нужно там выдумывать, как э, комфорт, повысить доверие, вызвать эмоции, потрогать девушку, там возбудить как-то во время знакомства и так далее все это пока что отбрось на задний план потому что если у тебя не было опыта да то э, тебе для начала нужно хотя бы научиться знакомиться в так называемом директивном стиле то есть когда ты напрямую подходишь и прямо э, заявляешь о своем намерении да, о том что она тебе нравится и ты хочешь с ней встретиться значит э, подходишь привет очень классно выглядишь девушка тебе что-то отвечает и ты ей говоришь Слушай, давай с тобой как-нибудь встретимся, выпьем кофе, пообщаемся. Я думаю, будет классно. Как достаешь телефон, говоришь, я знаю одно очень классное место, там делать вкусный кофе. Какой у тебя код, давай я запишу твой телефон, мы с тобой созвонимся и в свободное время пообщаемся. Достаешь телефон, начинаешь записывать номер. Здесь, конечно, не каждая девушка будет оставлять тебе номер телефона, я думаю, ты это понимаешь. Будет очень много возражений. Особенно возражение у меня есть парень, потому что девушка тебя не знает, она не успела тебя проверить ни на уверенность, ни на настойчивость. Ну, собственно, когда она кидает возражение, она тебя и проверяет, наверное, на все эти моменты. Очень редко девушка, ну как редко, как вот статистика показывает, а если так подходить, то... Одна девушка из 10 без возражений соглашается встретиться, обмениваться с телефонами все в порядке. В следующий раз, когда ты выполнишь вот эти 10 подходов, ты уже можешь подходить независимо от реакции девушки и напрямую с ней знакомиться. Ну то есть начиная тоже через комплимент, но сильно не смотреть на ее реакцию. Хорошая эта реакция, нейтральная или какая-то негативная. То есть пройдя через все эти шаги, которые я тебе указал, вот, сделав вот эти вот все задания, ты уже будешь чувствовать себя более комфортно более уверенно при подходе к девушке соответственно ты сможешь с ней познакомиться